Доброго времени суток, люди и монстры, и сегодня мы наконец-то сможем убить этого паука, Архнатрона, как я вам и обещал тогда, помните, ну, в прошлом видео, оно выйдет, наверное, через 4 дня после него, или даже через 3, если мне будет не лень, но я бы хотел, чтобы через 4 дня, каждые 4 дня видео, ну или хотя бы каждую неделю, а то ж нельзя забрасывать канал. Я хочу, чтобы он хоть чуть-чуть популярным стал. Ну. Так. Ну, вот Паук, собственно. Привет, Арахнотрон. Как у тебя дела? Думаю, хорошо, раз ты вон. В хорошей форме, да. Стреляешь тут бесконечными пулями. Он, наверное, долго заряжался. Чтобы столько иметь Фу. ой, вот сейчас у тебя плохо ударился, очень плохо ну, я думаю, что кроме лазера у него ничего больше дальше не будет, поэтому вот так вот тебе и лазером еще. потому что если у него больше ничего нету, то смысл тогда это сохранять, можно ведь прямо сейчас все использовать у меня ж 5 лазеров я, я, я каплю деньги на них Самое опасное здесь это красные пули. Потому что огонь ну, просто избегать его. У меня 3%. процента Меня сейчас убьет вообще все Убить меня здесь может что угодно. Хотя не знаю, может если я чуть-чуть дотронусь до огня, у меня останется 1%. Но лучше не проверять. Так, давай по пушке сейчас. Сейчас. Стреляйся и лазером тебя О. а ладно обидно угадайте что я вернулся я накопил еще 6000 и теперь я снова могу побить этого паука а потом мы но я не буду проходить все уровни на максимальную сложность, потому что не вижу в этом смысла. Ведь дальше ничего не будет, это девятый последний уровень. Поэтому потом перейдем к, к Skyforce Reloaded. Я не знаю, как там лучше или хуже, чем это. Надеюсь, что лучше. Но раз он reloaded, наверное, лучше. должен быть лучше. Сегодня я хочу в этот раз я использую, думаю, на тебе все улучшения, все штуки, которые я покупал. Давай, да зря же я их покупал. Сейчас тебя побью немножко и лазером в оба твоих огнемета. Не урод какой-нибудь глупые вещи это будет э, обидно потому что 6000 этого трудно накопить это мне нужно ай ударился ладно огонь не носит не так уж много урона так вот сейчас вот может использовать на тебе что-нибудь давай лазер один вот так вот все нету лазера ой то есть огнеметы пушка пушка Ай, ударился на тебя мегабомбой. Что тебе мало еще? Еще один, еще раз тебя ударить. Сейчас будет. Сейчас вот тебя сломаю. Вот все. Лазер готов снова. Мне никогда не надоест этот звук. Просто бесподобен. Я погромче сделаю. Давай. Смотри. Махаешь лазером своим-то. Вообще. Так, ну давай сейчас снова. Так, в смысле? Так. В смысле? Я не думал, что он будет вокруг лазером ходить. Не, ну... Не, ну как бы... Я не думал, что он будет так. Третья попытка. Убить Рахнатрона. В этот раз э, я в тот раз-то не догадался использовать щит. Почему-то у меня 4 штуки там были или 5 было. А щит это неразрушимая вещь, которую, наверное, не может уничтожить даже такой мощный лазер. Надо будет попробовать. Но сначала нужно отломать ему все эти вещи. Понятно, ну почему он заряжается так долго? Он еще и махать будет. Я-то думал, он он еще вокруг им будет ходить. Он будет делать им все, что только возможно. Да, мегабомбу. Так. Сломал этот огнемет. Сломал этот огнемет. Теперь ушка. Давай. Давай. Оп. Так, сейчас патроны кончатся. И лазером тебя вот так и еще лазером тебе хотя не не я лучше их сейчас вот так вот сделаю чтобы было хорошо слышно наш любимый гастер на максимал о да мой любимый звук но ну, возможно слишком даже так давай лазером тебя так что ты будешь кружиться а я возмущить как тебе такое а Эх, вообще пофиг вообще пофиг так стоп подождите он мне нанес урон подождите я видел у меня было 50 чем-то а осталось 47 то есть вы хотите сказать что он прошел складщить ну, ну ладно мы наконец-то сломали его лазер и его сломали. О, баба. Mm, В каком смысле не последняя? Это намек на вторую часть? Ну, видимо, да. Что ж, вот и все. Никаких титров. Просто не последняя машина. Да. Вот как бы. Вот как бы и все. Да. Ну что ж, хорошая игра была. Хорошая. Я даже не прокачался полностью. Думаю, пора перейти к Skyforce Reloaded. Я, наверное, сегодня пройду два первых уровня. Вот она, Skyforce Reloaded. Посмотрим, что же здесь будет нового. Будет ли вообще? И насколько этот Skyforce отличается от того? Угу. Они уже спрашивают нас. Ладно, все, я принимаю, конечно. Ay Dreams. Что же у нас будет? Так, подождите, это ведь. Да, это он это последний уровень. Помните, это это оно все. Водопад, вот этот. Красные огни. Подводная лодка. Это все мной разрушено. И что? Здесь будет тот же самый павук. Или как? А, вон он, смотрите! Он замерз! Он замерз, Паука больше нет. Nice you you know да, я Hold знаю, что делать, но... Кто ты? Я тебя не знаю. Ладно. Посмотрим, что у нас... у нас будет главный босс. Если мы уже уничтожили генерала Ментиса. Есть ли у него дети? Есть ли у него дочь? Есть ли у него сын? Никто не знает. Мы... Узнаем. Узнаем. Ну, пока что все. А вот это что было? Мне это не нравится. Ну, кажется, это наш новый босс. Крупный объект. О, а это что такое? Это шарики, которые... Не шарики? Ха. вау. Что-то закрывается... Возможно, потому что тут буря снежная. И тут какой-то новый зеленый снаряд, который все простреливает насквозь. Вот он, so кто наш новый враг. <coughs> ну как так? Ну, ты даже нормально не сможешь произвести впечатление. Ошиблась в первом же моменте. Wonder, Красная кнопка. What? Знаешь, лучше не нажимай ее. Ага, я тоже так думаю. У-у-у, это что-то самый лазер, только побольше. So sorry, в смысле в отпуске? А, kidding, да. спасибо, спасибо, что не оставили меня после вот этого вот. Интересно, кто это был? И почему она говорит женским голосом, но про себя как бы, но ну, мужском. Хм. Странно. Ошибка в переводе. О, ну тут почти так же. И уровней здесь гораздо больше. И там еще дополнительные уровни, кажется. Нету такого в начале, как был в первой части. Ну, like find... well, кажется, я знаю, кто наш новый враг. Это вот та. Смотрите, какая у меня маленькая пушечка, просто какой-то пиксель, я не знаю. Но все же он довольно хорошо уничтожает эти самолетики. Вот только проблема, что трудно попасть. И управление сейчас изменю, вот так удобнее. Не знаю, надо ли проходить первую часть, ну то есть Sky Force 2014, чтобы знать эту игру. Но в начале-то там был. Тот самый девятый уровень. Так, и звуки, музыку вот так сделаю. Все как мне нравится. Музыку на максимум, а звуки поменьше. Чтобы они не сильно мешали. Музыка гораздо важнее, чем звуки. Людей спасать не буду пока. Извините. Мне бы хоть пройти этот уровень. Мне бы хотел знать это как ее или его зовут О, это как маяк вот эта стена стена как маяк только здесь и она кажется сильнее о баги а ну-ка иди сюда баги баги их чуть-чуть не попал ладно сейчас по второму разу тебя достанем если ты отсюда выйдешь да? молодец сейчас мы тебя отстреляем вот все и нету баги Три вертолета. Три вертолета. Взорвал один, взорвал второй. И третий тоже. Я пока еще слишком слабый, чтобы сломать все. Чтобы уследить за тем, чтобы ни один самолет не сбежал. Видите, они просто пролетают сквозь мои пули. Как-то. Где этот босс долго до него еще о это что такое за звук такой это от этой красной штуки идет да похоже на то и музыка изменилась платформа какая-то там с крулежком ага вот и она скарлет ментис да мне известно зачем ты здесь и кажется ты дочка генерала ментиса ну или же не, ну ты точно его родственник, ведь он был Ментис, а ты Ментис. Но вот ты какая-то слабая, даже для самолета, который не прокачен. Смотрите, как я ее легко разношу, хотя у меня самолет вообще не прокачанный, первого уровня, ничего не улучшен, ни броня, ни пули. Странно, что я так легко могу ее победить. Даже учитывая то, что это первый босс. Ну, может быть, просто игра не рассчитала то, что я прошел первую часть Skyforce 2014, и теперь довольно хорош в таких играх. Тем более, что это такая же игра почти. О, вертолет закружился, закружился. Бам! Я знаю, что еще не конец. Ты куда своим пропеллером целишься-то аккуратнее, так и убить можно? О, трофей. Зигзаг отомщения. Вау. Красиво. Мне уже нравится вторая часть этой игры. Ну или же просто... Сиквел к этой игре. Потому что он выглядит как продолжение, но... Ну не знаю. Будет ли здесь еще что-нибудь, что лучше? Угу. Тап-02 уже разблокирован. Хорошо, и у нас пока что... Так, что в улучшениях? Ну, тут, тут почти та же. Выполняется установка, обновление закончено. Но здесь тоже. Здесь то же самое, что было там. Давайте на второй уровень пойдем. Посмотрим, что у нас тут. М -м, мне нравится музыка. А, мне определенно нравится эта музыка. Первый уровень тоже был неплох, но вторая музыка второго уровня мне больше нравится. Nice. Ой, я вижу башню поваленную слева вон, видите? Она упала. Зачем-то? Хм, ну, лазеры какие-то тут странные. Они кривые, и они извиваются, когда они летят. Это как-то неправильно. Ну... Лазеры так не работают, я уверен. Я-то видел лазеры в первой части. Но вообще лазеры... <клес> лазеры должны работать как фонарики. Только у них свет ощутимый. И причем очень ощутимый. А тут лазеры как... Я не знаю, как змеи, что ли. Летят, извиваются. Это неправильно. Так не должно быть. Даже если это игра. Почему первая часть лучше, чем вторая? Не, ну я не... пока что ничего еще не решаю, это ведь только два уровня. Кто знает, может тут босс короче, чем в первой части. В первой части был паук с лазером, а здесь... Я не знаю. Что-то. Но уровней-то здесь больше. Им придется придумывать босса для каждого уровня. Поэтому что-нибудь-то придумают они, что-нибудь. Надеюсь, там будет громадный самолет, большой танк, все такое. Ой, вертолетик с лазером. Вот эти... Вот эта технология. Я забыл, что у меня мало здоровья. У меня так мало здоровья, что я умираю буквально от всего. Ну, в этом тоже есть моя ошибка. Не стоило лезть прямо в лазер. У меня защита это вообще не прокачана. Прокачаем вот так вот на один вал. Интересно, даст мне это что-нибудь, или я вообще разницы не замечу. Так, куда улетаешь? Нет, не улетай, у тебя улучшение для моей пушки. А мне это надо. Так, и ты тоже. Не буду гнаться за всеми, опять же. Ведь второй уровень еще сложнее, чем первый. Просто... Просто пытаюсь их всех поймать. Кого могу, того ловлю. А кого нет, то лучше и не рисковать. Потому что у меня мало здоровья. Как я это уже выяснил. И меня может убить один вертолет с лазером. Если меня может убить вертолет с лазером, я точно не смогу продержаться. До босса. Это очевидно. Давайте я не буду вас заставлять смотреть все это, как я прохожу заново. И просто обрежу до того момента. Как я дошел до вертолета с лазером. Ну, вот мы снова встретились. Вертолет с лазером. В этот раз я уже не попадусь в тебя. Вот так. Все, вертолет, тебя больше нет. Но зато есть другой вертолет с такими пулями. Этот даже сложнее, чем вертолет с лазером, потому что пули-то остаются, а лазер быстрый. Но лазер быстро улетает, а пули... Пули летят медленно... Медленно, наверное. Когда-нибудь они меня достанут. О, снова эта штука. Но в этот раз она не предвещает боссу, потому что... Музыка не меняется, как вы слышите. Странно. Интересно, что это? Скорее всего, просто какой-то радар или... Что-то вроде это. Ну, мне все-таки кажется, что первая часть игры была получше по графике. Графика была как-то, не знаю, более проработанная. Не знаю. Мне кажется, так. Первая часть была более проработана, чем вот эта. Но увидим, что будет дальше. Может дальше еще лучше? Ого, вот сколько людей. Сейчас точно босс будет. Потому что просто так они не могут оставить кучу людей в одном месте, верно? Like вот о чем я и говорил. О, а, вот и она. я не сомневаюсь. Когда-нибудь ты мне отомстишь когда-нибудь, но не сегодня. Сегодня у меня есть. О, это что у тебя в центре? У, понимаю, понимаю. Я это даже сломать никак не могу. Так, крутится, крутится, крутится, крутится, крутится. Зарядилась. Оп, а его вернулся. Не так уж эта штука тебе помогает, Скарлет. Мне Скарлет больше напоминает Скарлет Йоханссон. Не знаю, кто это, но где-то слышал. Наверное, даже так и поставлено превью то, что хм, наш новый враг Скарлет Йоханссон. Всем же будет интересно узнать, кто это или почему она наш враг. Не знаю, почему у меня, у меня такие ассоциации. Обидно. Ты первая начала. Ты меня истребила огромным лазером на пол экрана. Так что извини. Ой, еще один трофей. Виток возмездия. О, вау. Он такой золотой, красивый. Наверное, нам за каждого будут давать такой трофей, да? Это круто. Третий уровень. Для него, чтобы он открылся, мне пришлось пройти парочку уровней там. Парочку раз, чтобы заработать медали. Ну, это работает так же, как и в первой части. Ничего себе, не сильные. Они не умирают с одного удара. Они сильные очень. Но я надеюсь, они меня хотя бы не убьют с одного удара. Как это, помните, было в этом, в... В восьмом этапе... Да, восьмом. Как там было куча-куча врагов, они все меня убивали, я даже не мог ничего им сделать. Ну вот здесь почти то же самое, только здесь врагов меньше, ведь это... Ведь это третий уровень. О, зеленые самолеты Они еще сильнее, да? О, я их могу уничтожить, но это потому что они по второму кругу пошли уже. И что это за платформа? С... -с, -с Лево-снизу, видите, от меня? Я вижу их часто. Точнее, вижу их каждый уровень. Но я не понимаю, что это и для чего они. А еще очень неудобно играть без магнита. Но магнит дорого, стоит очень. Сначала нужно будет, наверное, качнуть оружие до второго уровня. Ну, не. я имею в виду не один раз качнуть, а чтобы там циферка 2 была. Помните, как той игре о, машина, машина, машина, машина. Надо подстрелить машину. Ну куда что ты уезжаешь, что за самолеты? Я вот это не понимаю, почему? Я могу задеть машину, которая находится на земле, и также могу задеть самолеты, и также могу задеть технику, которая находится, по идее, вся на разных уровнях. Почему я могу задеть и то, и то, и то странно как-то это все тут работает правда что нельзя сбоку посмотреть как это все происходит почему я могу задевать то что находится ниже меня хотя может быть у них просто хитбокс в воздухе где-нибудь над ними летает чтобы я мог задеть что-нибудь такое можно сделать скорее всего оно так и работает так танк ты куда поехал на месте, точнее лучше вообще взорвись. Это будет полезнее для нас обоих. Еще хорошая вещь то, что они добавили жизни. То есть, ну видно, сколько жизни осталось у этой штуки с фиолетовыми пулями. А тогда-то помните, не было. Тогда просто вот как с этой синей штукой нужно было стрелять и ждать, когда же она уничтожится. А так мы хотя бы знаем, сколько осталось. Сейчас, например, половина, сейчас еще меньше, сейчас ее нет. Но эти зеленые самолеты неразрушимы просто на первом кругу. На втором-то они более разрушимы О, я убил кого-то. Надо же. Так, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Эх, два опустил. Ого. Это много танков. Это очень много танков как я это, это прошел вот сюда точно нужна одна хорошенькая мега бомба жалко что у меня нету ее. А -а -а. ладно это была маленькая пуля я еще жив так тебя надо уничтожить Все. отлично вот снова вот это что что это я не понимаю Балки. Так, э, тут, кажется, будет босс, да? О, смотрите, голуби. А, ну да, вот и босс. Поменьше? Танк поменьше? А что ж тогда... Какой же тогда танк побольше я? Знаешь, боюсь представить, Скарлет. какой у тебя танк побольше. Скоро он будет, надеюсь, нет. Потому что... Я и этот с трудом могу убить. Играть-то я умею. Но вот проблема в том, что я не прокачан. И я не могу ничего ей сломать. Я просто стреляю, а он не кончается. Ну, сейчас он наконец-то взорваться, да, должен. Я надеюсь, это все, что у тебя будет. Не, ну я вроде как не вижу ничего, что может появиться из ниоткуда. Верно. Ну, помните, как там? У него что-нибудь выезжает из штук разных. Но здесь-то, кажется, нету ничего, что могло бы выехать. Кто я знает, эту Скарлет? У нее папа такой. И она такая же. Вся в отца, так сказать. Жалко только, что мы его убили. все закончилось теперь только ракета тебе осталось подстрелить Фу, давай а еще написано там внизу видите номерный знак скрыл то это Скарлет только без гласных букв это наверное сделали специально чтобы уместить его туда Так, 16 процентов давай Давай, давай, давай. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. О, нет. Мне не нравятся ракеты, но мне и это не нравится. Так, это все? Нет. У него сзади пушки выехали. Не, ну такого я не ожидал. Да. Я вернулся. Я почти его побил. И музыка исчезла сейчас. Это потому что... Я включил запись просто с ничего, а не записывал весь... Весь бой. Ну, придется вам немножко потерпеть, извините. Надеюсь, ничего третьего он не притащит. Потому что третий я точно не переживу. Если это первый был лазера... Ой, первый ракеты сейчас лазера. Да, он все. Ого. Сколько звезд? О, хе, отлетела штука. А, Шею подбили ему, гусеницу его точнее. И все, кончился. Ну, не джентльмены, не джентльмены и все. А ты, ты, ты знаешь? Трофей получен. гримаса ужаса. Вау. Красивый трофей. Красивый. Мне нравится.